Всем привет! Это сайт drupalbook.ru И в этом видео мы разберем другие настройки модуля Views Давайте начнем с машинного имени Машинное имя позволяет задать машинное имя дисплея Оно отображается в руле, вот здесь Я рекомендую вам задавать это смысленное машинное имя То есть, если это какой-то блок, то оно должно соответствовать тому, что он отображает на странице Например, если у нас это блок, то слайдшоу, то называем его слайдшоу. У вас может быть несколько блоков, поэтому называйте их осмысленно. Также вот рекомендую вам изменять не только машинное имя, но и название отображения. Это название отображения отображается здесь, в названии дисплеев. Также он отображается, когда будет в панелях выбирать отображение вьюса. Следующая настройка это административный комментарий. Давайте добавим его. Он отображается в вас в списках вьюсов. Также очень полезно, когда, например, у вас сайт не на русском или на английском языке, а на каком-нибудь иностранном, то очень удобно добавлять, например, на английском языке административный комментарий, чтобы понимать, что каждый из вьюсов делает. Давайте сохраним комментарий. Следующая настройка «Использовать Ajax». Давайте посмотрим ее на примере «Expost фильтров». То есть, когда мы будем выбирать новый вариант «Expost фильтров», вьюс будет перестраиваться автоматически на странице. У меня есть отображение объявлений на странице. Я настраивал «Expost фильтры» для них. То есть сейчас идет перезагрузка страницы. То есть мы выбираем из идет перезагрузка страницы. Если мы выберем использовать Ajax, то это перезагрузки не будет. Use будет перестраиваться автоматически через Ajax. Давайте выберем. Применим. Автомобили. Вот видите загрузка страницы. Перезагружается views автоматически и перестраивается вывод объявлений без перезагрузки страницы. Использовать атачмент в анонте. Атачмент мы еще не разбирали в этих видео по вьюс. Мы обязательно его разберем. То есть attachment позволяет перекладывать один views к другому в шапку или в футер. Это позволяет избежать, например, вывода двух блоков. Чтобы выводить нужный нам функционал, сразу вводим два viewsа в одном. И позволяет вводить нам один блок в одном месте сразу. В контекстной ссылке можно скрыть, если, например, вы отдаете сайт заказчику и не хотите, чтобы заказчик видел эти контекстные ссылки. То есть, под контекстными ссылками понимается вот этот, вот этот карандашик и кнопка «Редактировать». То есть, если мы скроем сейчас контекстные ссылки, то они не будут показываться для редактирования вьюса. Давайте сейчас отключим отображение Ajax. -а. тогда контекстные ссылки должны показываться. Сохраним. Вот наше представление. Сейчас контекстная ссылка показывается. Можем сейчас поставить, чтобы она не показывалась. И тогда клиент просто не будет заходить в редактирование вьюса лишний раз и мы избежим того, что он что-нибудь поменяет, у нас поломается вьюз. Можно на этот карандаш редактировать, он покажет вам все контекстные ссылки. И вы видите, что у нас нету редактирования вьюза, больше контекстного ссылки. Что, в принципе, конечно, нам неудобно. Давайте включим обратно. Следующая настройка — это использование агрегации. Агрегация позволяет использовать groupby, mysql, MySQL команду внутри Views. А. Но, в принципе, пока нам это не нужно, мы будем рассматривать в следующем уроке как агрегировать количество материалов по тегам, то есть выводить сколько материалов в определенных рубриках, выведем список рубрик, и сколько в каждой из рубрик материалов. Это мы рассмотрим в следующем уроке. В настройках запроса есть одна настройка, которая нам нужна. Это уникальность. Все остальное используется довольно-таки редко. А вот уникальность будет использоваться очень часто на вашем сайте. Когда вы выставляете уникальность, вы убираете дублирование одних и тех же записей в вашем вьюсе. Дублирование может происходить, когда вы будете использовать Relation. Когда вы будете использовать Relation, связи. Когда вы добавляете, например, Relation на поле, в котором которая мультипл, и из этого multiple поля появляется у вас два одинакового одинаковых роу на странице вьюса. И как раз вот эта настройка уникальности, она позволяет убрать продублированный роу и оставить только один. Просто, когда вы столкнетесь с дублированием row во вьюсе, ну, значит, что есть настройка запроса, и там можно выставить уникальность, чтобы это дублирование убрать. Следующая настройка это кэширование. Сейчас есть кэширование на основе тегов, то есть мы чистим весь кэш, чистится наш вьюз. Можно поставить кэширование по времени, то есть если у вас недовольно редко добавляется материал на сайте, то кэш по времени оптимальный вариант. То есть вы можете поставить кэширование там, например, в 6 часов, ну и также от rendering in HTML видового визу сохранить тоже 6 часов, например. И ваш views будет генерироваться только один раз за 6 часов. Это позволяет сэкономить ресурсы сервера, позволяет быстрее загрузить страницу. Но если, например, вы добавляете каждые там, 3 часа новость, то эта настройка не для вас. Вам нужно будет настраивать не по времени кэширования, а по тегам. Кэширование по тегам позволяет очистить отдельно будет views через модуль rules. Со временем модуль rules будет в рабочем состоянии, и мы посмотрим, как настраивать кэширование во views более оптимальным способом. Ну, пока вы можете настраивать по времени, выставить там 6 часов или день, и кэшировать таким вот образом views. Следующая настройка — это CSS-класс. Она позволяет просто дописать CSS-классы. Ну, например, вы можете дописать CSS-класс d 6 и выровнять через бустер ваши views в колонке. Ну, таким вот образом. Это была последняя настройка. Если у вас возникнут какие-то вопросы, просто пишите в комментариях, я буду на них отвечать. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Нидропале.